Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Йоба Гейм. С вами, как всегда, Ваш Сантьяго. И мы продолжаем прохождение игры Медиум Посмотрим, что нас ждет дальше. Заваривай чаек, готовь вкусняхи. А мы полетели. Hey, uh, все. Так, вот мы перед дворцом Невы. А, перед дворцом Невы. Да, значит, посмотрим. Значит, посмотрим. Куда нас все это приведет? А, так. Наша интуиция подсказывает нам идти по следам какой-то маленькой девочки, либо. не знаю даже кого. Нам нужно двигаться по следам, и мы определенно куда-то найдем. Смотри, мелко нарисована стрелка, направление движения. А, значит, мы двигаемся в правильном направлении. Вот следы как раз-таки ведут нас ровно туда же. А, следы оборвались и снова появились, значит, мы двигаемся правильно. Давай пробежимся, потому что ну, вот эти вот медленные. о, -о, -о, -о! Пройди вглубь дому Да зачем? Зачем так резко? Водите в гостиницу Водите в гостиницу Здесь еще звонит телефон Стрелка указывает налево Так, возьмем Удерживайте левый катарелл Передвигайте мышь, чтобы найти ее Смотри, нашел Я здесь Нет, тут определенно что-то есть Поверь мне Вы не зря меня сюда отправили Да, это просто дело времени Угу все Я на месте oh, Нет, тут определенно что-то есть oh, yes. Так, это мы you все слушали, хорошо, обратно Даже у предметов здесь были ауры Когда я касалась их, то могла Чтить их прошлое Слова, образы Отголоски эмоций Смотри, куда нас ведет стрелка Я не знаю, либо здесь есть что-то еще Куда можно сходить То есть стрелка ведет нас сюда Поиграть в классики да? Хм, я что-то чувствую. Ай да посмотрим. А, ты чувствуешь игру классики, да? Я прав? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и обратно. 1, а, 2, блин. Может быть так же походить? 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 и обратно. Нет? А, контакт отсутствует, то есть по факту. Нам дают возможность куда-то ходить Но не дают возможность с этим Ничего делать Так, а что тут за следы такие, а? А? Может быть в, в урне что-нибудь есть? Ну, опять-таки, ничего нет в урне. Ну Так, мы, э, посмотрим Мы можем спуститься наверняка Нет, давай пойдем по линейке Вот, нам дают э, дорогу Иди Дают, иди Не дают, не иди Вот как бы вся правда этой игры Почему топтаться на одном месте я буду? Ну, ради чего? Вот сходил я к классике, я эти типа, посмотрел. Ну, че у меня с них. Я понял, что это ребенок был. Что мы идем по следам ребенка. Так, заходим. Либо еще не заходим. И здесь... Хау? Есть здесь кто-нибудь? Так, там кто-то пробежал. Здесь цепуга. Зап закрыт. Закрыт. Закрыт. Дверь. Запит, ну конечно, надо искать другой путь. А, ну да, ну да, получается... А, ну да, получается, что надо. Но мы его на... Так, подожди, ну вот там, что, что, что? Чего там вот наверху? Так. Хм, кажется, там есть разбидак. Ну вот только как до него добраться? А, я сейчас найду способ. Вот здесь есть бабочка здесь есть дверь еще какая-то. У меня нет ничего. Нет ручки, да? Хихикает, печально, хихикает. Так что? Так что а, с этой стороны тоже, да, ничего нет. Здесь урна, лавка. Ну, кто-нибудь мне подскажет, куда мне идти, чтобы найти ручку дверную. Нет? Никто ничего не подскажет. Вот это не дверная ручка Я ходил же туда Классики смотрел Что там было, я смотрел уже там Классики, да Ладно, вот туда я еще не ходил да, посмотрим Может быть там действительно что-то есть И я тогда, ну, получается почувствую Что что-то делаю правильно Нет, нас туда даже не впускают Хорошо, пойдем Пойдем, пойдем, пойдем Тогда пойдем Опять на классике сбегать. Ну, это, блин, бред, я считаю. Если здесь появится ручка дверная. Ну да. Нет, абсолютно нет. Нет, никакой ручки. Хм. Пойдем обратно. Здесь, снова, ну, да, ничего мы не можем взять отсюда. Ладно, ладно. Так, вот там есть бревно огромное. чуть, -чуть. Здесь можно. Тоже еще стрелки какие-то нарисованы. Тут, тут, смотри, куда не иди, везде в стрелки все, дети играли, все рисовали. А взрослые дядьки, как я, думаю, что это вот, ну, это знак, значит, туда надо идти. Таков путь, парни. Ну, с другой стороны, это игра. Что тут еще остается делать? Сейчас изучим территорию, местность, да? Ну, Но... не понял. Нет. А вот какой-то журнал лежит. Здесь машина. Так. Здесь что? Скакалка? А, бабочка, да? Нарисована. Конечно, бабочка нарисована. Да. Так, смотрим. Здесь тоже пока ничего нет. Мы сейчас найдем журнал на лавке. Да. Так. Угу. Угу. угу. Новые горизонты, вот это все понятно, да Хорошо, обязательно Обязательно Если я здесь шарюсь напрасно Так, здесь бутылочки стоят То есть, да, вот как бы, ну Время кто-то здесь проводил Посмотрим, хорошо Дайте мне гребаную ручку от двери я хочу зайти Передвинуть какой-то бокс, чтобы залезть сверху Ой, потно Ой, потная игра. И что, мне надо туда же идти? Или что? Это что такое? Что это такое? Смотри, смотри. Прочесть. Дом отдыха Нева. Открытие лето 1969 года. Первый секретарь ЦК поиска Объединенной Рабочей Партии Владислав. Гамункул Посетил Краков и принял участие в церемонии открытия дома отдыха Нева. Нового досугового центра. Теперь рабочие а, малопольского воеводства смогут вместе с семьей провести отпуск на лоне природы. Главное задание коттеджа, оформленное с постройкой минимализмом, свойственным духу и философии социализма. Руководство благодарит господина Рековича, главного архитектора, будущего администратора и активного партийного деятеля, без которого строительство не бы было бы невозможным. 25-летнюю со дня основания поиска Народной Республики. А вот это Польская Народная Республика, не хочет мне подсказать а, местонахождение ручки, да, какой-нибудь? Аллоу? Аллоу? Есть кто-нибудь? Сейчас орну, если за, этим, за, за урной можно пройти. Где-нибудь там найти. Конечно. Конечно, Сань. Конечно, да. Бери. Бери не хочу. Ручки, конечно. На. У меня нет ничего. Где я могу что-то взять вообще? У меня нет ничего. Что ж, я уже наловчилась забираться на мусорные баки. Мусорные баки, ладно, это хорошо. У меня нет ничего. Чем открыть можно мне мою дверь? Да? И где мне найти эту ручку? Вот я и застрял. Вот, привет. Угу. Здесь деваха потопталась. Здесь я ничего взять не могу, правильно же? Естественно. Что мне тут брать? Нечего. Правильно. Сейчас вот тут походим, погуляем, посмотрим, как оно тут. Может быть, все-таки где-то что-то я упускаю. Но это невозможно. Я, как бы невозможно. я не могу ничего абсолютно упустить. То есть, я, ну, фактически в игре знаю все. Да. Так. Слышать эхо. Я на месте. Тут определенно что-то есть. мы зря сюда отправили. Не зря. Да, это просто дело времени. Угу. угу. Назад. Так, назад, назад, назад, назад. Все. Ручка, дверная ручка мне нужна. Мне нужна гребаная дверная ручка. Где ее могу найти ее? Может быть, где-то здесь. Я сюда же не спускался, еще, по-моему, нет? Вот я орну, если что-то реально будет здесь. Вот куда я иду? Я, там, да, конечно, даже не видно ничего. Зачем возможность сюда ходить далее вообще? Я не понимаю. Ой, не могу. М -м -м. Ну это какой-то это вообще это ну это я не знаю. Это вот это, это если б, я не знаю, что это такое, если бы я знал, что это такое, я не знаю, что это такое. Смотри, смотри. Тут тоже пусто. Удивительно, удивительно. <свы> Давай сберемся обратно. Так, посмотрим. Угу. Здесь что-нибудь есть у нас Или ничего По кустам мы шаримся Ничего здесь не находим Так, здесь у нас Еще одна урна Двигаемся дальше Здесь у нас что-то завал Какой-то, да? Перекрыта дорога То есть мы не можем не найти ни ручку Не выбраться отсюда, но ну и как так вообще вышло? Как, как, как человек может попасть в вот такую ситуацию? Нет ручки, все, придется идти обратно. Нет же, Саня будет сейчас бегать, искать по всем закоулкам, по всем э, каким-то закрытым, запертым дорогам, местам какую-то ручку. Ну. Вот, лавка закрытая. Ой, э, просто уронил туда лавку. Саня ее обошел, уже пощупал, посмотрел. Эх. Гадость какая. Ну и вот и что. Куда мне деться? Ну? Вот, ну... Ну куда? Что, что, что это? Вот что хрипит? Куда мне... Что это значит? А -а -а. Подсказки, да? Угу, спасибо. Подсказали ой-ой-ой. Тут подсказано, да, подсказано дорога Прямо однозначно в верном направлении Я двигаюсь, значит я здесь уже тоже пробегал И ничего здесь не было Вот Как бы Как бы это не было странным Да, но Ну какая-то ну, шляпа Ну Ну чё, и куда я? Вот куда, куда Вот, ну... Есть инфа, пацаны? Есть инфа какая-нибудь? Куда я могу двинуться, чтобы найти эту ручку дверную? Просто дверная ручка нужна. Он лет дверная ручка. Ну здесь мне кажется придется вырезать все-таки. А, привет, старина. Что такой красавец делает на этой свалке? Действительно, да уж. он подрабатывает в судя по всему. Так, вот там вот возьмем сейчас что-нибудь прочесть. Лето в самом разгаре, дом отдыха забит до отказа Сама понимаешь, работа у меня по горло Но это хорошая и честная работа Господин Ракович сказал, что я, цен, что я ценный сотрудник, представляешь? В этот раз я не подведу, обещаю тебе Не обещаю тебе Так, собираем. А Умаряя, надеюсь, мы не просим если я пор пороюсь в багажнике Конечно, нет После проделан пр проделанного пути моего, да? Пориться багажники не ставят для меня никакого Так, есть отвертка? Тут ничего нет В смысле а вот это что хотя вот это мне пожалуй пригодится конечно конечно пригодится потому что это я сделал это я сделал надеюсь что нет мне же теперь... тут никого ну да тут никого кто это был смотри лапкой кто-то по это побикал все-таки, короче, есть тут потусторонний мир, да, в котором кто-то что-то мне нажакал. Ладно, пойдем возьмем от отвертку, пытаемся ей открыть э дверь отверткой. Серьезно? Просто, по-моему, больше тут ничего нет, куда бы я мог применить отвертку. Телефон тоже нет. Э -э соответственно, что? Ну, соответственно, идем пытаться. С верой, с богом, с расстановкой С чувством, с толком, с расстановкой Пойдем Так, открываем Здесь отвертка Хлоп, готово Входите, дверь открыта Что ж, великое ограбление бака 1990 года начинается Слышишь, бак, мне Ну, тут ничего больше не будет, что мне понадобится Потом Буду искать, бегать тоже, как Интересный молодой человек Все, потолкали Шаг за шагом двигаемся вперед Только вперед Ты начинаешь меня доставать Ну конечно Так, потому что вот эти вот как бы ну Разбросанные вещи по всей карте С невероятно огромным открытым миром Да, вводят в заблуждение я бы назвал это так, если, если можно это назвать таким образом, я бы это так и назвал То есть по-другому я бы не смог назвать, потому что ну по-другому это не является ничем, кроме как а, широкий открытый мир Согласись Согласен? Тогда мы продолжаем Если не согласен, напиши об этом в комментарии Обязательно Напиши об этом в комментарии Так, ну что нас ждет, моя малыха? Чем мы тут занимаемся? Mm -hmm. Может, пониже там возьмем, как бы, высоту, нет? Хорош, додумалась Че прыгать, ломать все, эти лодыжки? Зачем? Никогда тебе не понадобится это Так, двигаемся дальше а, Смотрим Так, смотрим Войдите в гостиницу, выполнено Здесь у нас есть, поищите Томаса Томаса Шелбича, кого? Интуиция, здесь у нас, ага Эхо нашли Крики ужаса люди бегут в панике. Слышь, сотри, все в крови. Чего? А за что? Это все? Значит, это правда. Резня в доме отдыханиева. То есть там кто-то маньяк завелся. Нужно поскорее найти этого Томаса и убраться отсюда. Бан, конечно, банда. За такое, ну, я бы бандал. О, фук, закрыто. Потому что туда сбегай, там сбегай. Hello? На месте побежать. Здесь кто-нибудь есть? Дима Масленников есть тут. Прочесть новости, информации и полезные советы для современной женщины. «Колодцы предков» — новый э, детективный роман от Иоанны Хмельёвской. Эксперты отвечают на вопрос читателей. 10 техник. Хорошо. 10. Опа, и Карус. Здорово. Так. Путешествуйте! Стильно! Путешествуйте! Удобно! Ну, так себе. Да, да. Интересненько. Понятно. Так. Мы смотрим, значит, интуиция нам ничего пока не подсказывает. Значит, мы двигаемся куда Посмотрим, что у нас здесь есть План э, этажа, корпуса, вообще в целом, да, всего Так, хорошо Изучено Прочесть э, Поиск легенды, вельский дракон, 34 Почему у меня выпадают зубы снова в школу, загадки и кроссворды и многое другое Так, ну, это мне не надо Это мне не надо, Тут там тоже на стене не висит ничего важного для меня Значит, что... Дверь вот эта закрыта. А мы посмотрим сейчас, что у нас есть в холле. Холл у нас представляет собой что? Лифты, да? Ресторан Нива. Кушать есть. Так, здесь что? Комната отдыха. Самое безопасное место для ваших детей. В комнате отдыха можно будет посмотреть, как бы попытаться найти контакт с той самой девочкой. С малыхой. С молоденькой малыхой. Так. Че че че? Кавайский Брунекс, Мок Галина, Маурен Виктория, Железяка Борис. А -ам... И все? И, И все? Ладно, это не дало мне никакой информации, ничего важного. Здесь у нас, так, что это? Стадио Большого театра, спасибо. Тут у нас, тут тут тут, тут у нас. Ну чё, ну. Фонарик, кстати, это уже что-то. Если есть фонарик, значит, есть кто-то, кто мог бы его включить, правильно? По-моему, да. Моя дедукция подводит меня к определенным выводам, которые являются истиной в этой игре. А сонами тут наблюдает, или что? Эй! Томас? Томас? Уже -то звонит. Колокольца. Easy, Marianne. Спокойнее, Марианна. Good... Это самый обыкновенный дом с привидениями. Успокойся и подойди к стойке. Ничего нет, да? Значит, можно будет открыть с помощью э, какого-то ключа, который мы найдем чуть-чуть попозже, да? Я это понимаю. <coughs> <coughs> а пока. Опа. Это что? Это что? Это что такое? Это что такое? Повышение. Я знаю, что обещал приехать, но тут такое дело. Представляешь, меня повысили. Да-да, ты все правильно прочла. Я теперь начальник отдела персонала. Кажется, теперь можно начать новую жизнь с чистого листа. Теперь у меня будет свой дом. Ну и у тебя, конечно. И у наших детей. Понимаю, это все очень неожиданно, но ты только представь себе. М -м да уж. Так, ну давай, отск отскакивай обратно. Блин, кто там? Кто, кто пришел, ну? Опа, опять Не забываем отдых на берегу озера Вау Вау Где, кто тут? Кто звонит? -ца? Так, смотрим, изучаем звоночек Опять этот мячик С нами какой-то ребенок играет По-любому Это вот, ну, инфа сотка Просто, ну, 100 из 100 какой-то ребенок решил с нами поиграть, он нас привел сюда и мы как медиум с ним что можем подружиться, да? Либо не подружиться. Вот. звуки резкие, а ты посмотри, а? <свы> Пугать пытаются, а? Кайф. О! О, привет! Ты меня напугала. У меня руки нет. Хорошо получилось, да? Ты уж подпрыгнула. <свы> Я печаль. Печаль, Мариана. Простянула руку, бля. А это <с apart> твое имя? По-моему, ты вполне жизнерадостная. Ну, я помню только его. Друзья звали меня как-то по-другому. Но я забыла, как именно. Твоих друзей? Да, у меня тут было много друзей. Но... Теперь их больше нет. Вот так. Теперь их больше нет. С ними что-то случилось? Я не хочу об этом говорить. Ну хорошо, ты тут живешь? Совсем одна? Ого. Не представляешь, как мне бывает скучно. Представляю. Раньше здесь, наверное, было... Круто, что ли? О oh, да. Куча народу постоянно приезжали и уезжали. Всегда было с кем поиграть. Наверное, было весело. Ага. Но теперь нет. Ну, расскажи, что случилось. Я помню, люди перестали приезжать. Осталось всего несколько человек. Но они стали очень грустными и злыми. Спасибо за предупреждение, но я могу за себя постоять. Послушай, а ты не видела тут? Мариан? Что? Ты поиграешь со мной? Хоть немножечко. Что на меня пугает? Со мной так давно никто не играл. Хорошо, хорошо. Но сперва помоги мне. Да, конечно, Марианна. Я ищу человека по имени Томас. Ты знаешь его? Дай подумать. Я слышала это имя. Вот где? А, точно, на третьем этаже. Давай искать там, пойдем. Постой, я туда не пройду. Черт, надо как-то туда подняться. Во, так, а, все, мы играем, да, получается. Привет, Лёрик, привет родной, привет мой дорогой. Сретись печально на третьем этаже. Встретиться, значит, на третьем этаже, да? Так, посмотрим а, Что у нас есть за барной стойкой Здесь мы ничего не можем, да? Здесь все закрыто Необычно, необычно, не прикольно, типа, да? Ходить по объективно закрытым локациям Сейчас посмотрим Здесь у нас решетка, а здесь нет Так, что за игра? Игра называется Medium Медиум называется игра Игра, в принципе, ну, чем-то цепляет, я тебе скажу. Чем-то она цепляет, как бы, история девушки, которая, ну, может параллельно э в мире духов существовать и в, насто и в реальном мире. То есть, это прикольно, это кайфово, ну, это прям... А как там надо было? Пробел зажать или е e зажать? Shift, Tab, не Tab, точно. Пробел, по-моему, да? Назад. Вот, то есть мы пытаемся как-то разрулить там какую-то ситуацию Не понимаю, ну, еще какую, правда Нам позвонил какой-то Томас, сказал, что, короче, мы в опасности О, лифт, может, все еще работает? А, может быть, работает Давай попробуем Так, нам нужен какой? Стоп, аларм, первый, п, так, первый, второй Поехали на второй этаж Печаль Жаль, что я не знал ее настоящее имя Так, а мы-то приехали. Черт! Не кипятись, Мариана. Сделай глубокий вдох и. И. Нажмите, удерживайте F, чтобы выйти из тела. Что? Отпусти себя. Смотри, я застрял в лифте и перешел в ее сос. О-о! Мариана вот и распределительный щиток. Нужна энергия, чтобы впадать на него питание. А как? Я же, по-моему, могу пробел зажимать, или что я должен зажимать? Не, не помню, что я должен зажимать. Пробел. У меня рука вроде вся заряжена. Надо поторопиться. Поторопиться надо. Куда поторопиться, блин? Я что тут, ну... Смотри. Выход из тела. Это похоже на прыжок в, ни... в ничто. Если чересчур задержаться, там тебя может затянуть. А, да. А. -а, -а. Смотри, давай пройдем вот туда. В прошло... На первом этаже мы здесь были, и здесь мы не могли пройти, потому что здесь решетка. А здесь, смотри. Фотографии, друзья, навсегда. А, а куда? Куда? Куда? Куда? Куда? Куда? Я задержался? Или что? Или что? Мне нужно же... Нужно же было... Ах, как будто вынырнуло из воды. Давай еще раз. Так, пойдем. Нужно быстрее добежать куда-то. Спрыгнуть мы не можем. Наверх пойти мы тоже не можем, правильно? Вот, я вижу, вижу, вижу, вижу Вот там эта штука, которая мне нужна Только как нам туда пройти? А, ну вот, просто мы спускаемся И идем в обратную сторону Это все, что нам нужно сделать Вот сюда идем Держись, держись, держись Я рядом, скоро все будет Так, вот он, вот Во-во-во, во-во Смотри, Так Питали энергию так, Марианна. Хватит back. тут бродить, надо запустить лифт Ну, конечно, хватит тут бродить Пойдем запускать лифт, уже мы зарядились на фулку так, Мне кажется, сейчас она исчезнет К чертям собачьим, да? Как бы, но мы же вроде зарядились Или, я не знаю, просто Если мы сейчас э, в тело свое вернемся У нас все испортится или нет? Так, но ну я вроде уже возле лифта Должен конь... Должен упереться в столб Space. Спаки. Спаки. Ага. Все, я запустил лифт, правильно? Я умер. Это вот так оно работает? А почему оно не просто меня не автоматически не вбэкнуло? Очень опасен. Будьте осторожны и вернитесь тела до того, как ваша душа растворится. Чтобы вернуться, нажмите F. Продолжить. Яу, бич Я на это не подписывался вообще Ну, как так? Типа, за чё? Ну, за что это мне? А мне надо, нет И куда меня откинул? Типа, очень далеко или не очень? Типа, пускай я буду в лифту просто Ага Нет, здесь мы не можем подняться а, Встретиться с печали на третьем этаже Я могу? Я еще не прошел обучение, перемещения. Так, пойдем. В принципе, вроде недалеко отошли Так, давай, выбираем второй этаж Поехали мы знаем, куда бежать Поэтому мы, мы, что, быстренько вернемся Жаль, что я не знал ее настоящее имя повторяем То, что говорит наш главный герой Наш главный герой <xem> uh... Наш главный герой <brown> Черт уф, <don't forget> не кипятись, Мариана Сделай глубокий вдох mm -hmm. Так, пойдем uh... Делаем глубокий вдох Нажимаем F, чтобы выйти из тела Значит, отпускаем себя и выдвигаемся Нам нужно пойти И uh, запитаться энергией Вот из того тремление. алтаря на самом деле, ну такое себе Это Придется постоянно искать какие-то вот эти вот алтари Проходы к ним а, Учитывая тот факт, что здесь нельзя еще прыгать Да? А можно ходить на часть? Нет? Спасибо Ну ладно, посмотрим Смотри, смотри, смотри Я почти взял Так, а мы впитали Так, Мариана И обратно так Теперь снова выпусти меня Выпусти меня Я же впитал, типа, этого достаточно? Спаки, да, могу Спаки могу нажать Чтобы применить духовный взрыв Так, ага Все, пойдем Я понимаю Слаженная работа Так, здесь у нас что, план этажа, да? Лобби XRTC room, meeting room, эвелатор Понимаю, понимаю Так, а мы здесь Не видим ничего Зачем нам смотреть в этот обрыв, если там ничего не показывают Смотри, смотри По столбу пошла Так, нет, мы Сюда мы не можем пойти Здесь можем прочесть картины известного во многих странах художника Ричарда Тарковского. Угу. А как? А как не так? Нет, вообще не того, вообще не так. Как пройти? так ну вот как мне пройти если может быть в лифте выехать на другой этаж нет не могу и здесь я не могу туда перейти да я могу только вниз пойти Фух. вот и думай сань вот и думай Куда ты можешь двинуться, а куда нет Смотри, здесь все Здесь бан То есть Фактически Почему нельзя выбирать, куда пойти Так, пойдем вниз Ходим там, посмотрим, что-то поделаем Может быть здесь есть какой-то другой Подайной ход, которым мы, мы можем воспользоваться а... Ах, как нет. Ах, как я не прав. Давай посмотрим быстрее, что тут у нас еще есть. Может быть... Какой-то другой вход, который мы пропустили, когда были здесь. Абсолютно нет. Наше тело растворяется, мы ничего не можем с этим поделать. О, мой бог. Как жаль, что же делать? Ай да, попробуем в лифт вернуться И может быть там есть вверх, еще выше а, Что-нибудь Подожди, вот тут недаром же, ну, нам а, Да, ну, посмотреть на что-то Посмотреть, кью назад Если Я здесь тоже не могу ничего, да, сделать? Обойти никак Ну, давай, попробуем залететь в лифт а, Головоломка эта решаемая так, смотрим Стоп Я что, не, не уехал, что ли? Я просто не уехал И все И это все То есть, вот Окей okay. okay. Так и куда она делась? Ну, сейчас мы звучим, посмотрим, куда она делась Так, здесь, понятно Вон ее следы Где-то здесь шоркается шельма Так, по комнатам, да? Шаримся, значит. Сотры, смотри. Опа. По коридору. Вот как сцена. Здравствуйте. Не управляю. Ручки вот. Ручки вот. Хм. Что это? Это мотыль. да да да да Не понял. Что такое? Так. Okay. Марина, так тут мне не пройти, у меня нет ничего. А что тебе надо? Не понял. А что тебе надо, собственно? Давай посмотрим дальше, есть ли что-нибудь. Это что такое? Нажимайте, удерживайте, чтобы призвать духовой, духовный щит. А, -а, а, вот я, он не знал, что я так умею. Я тоже не знал, <сёк> ты <сёк> что, я, я в шоке, я поражен Какие, блин, мотыли меня убивают <сёк> Почему меня мотыли убивают? Так, вот мы идем сюда Смотрим, парень Садность? туда Печаль Так, ключ, ключ, взяли ключ Хорошо Обратно, обратно Айда посмотрим, что там еще дальше есть Наверняка же, что-то должно быть Ну нет, ну мне сейчас, ну, надо вернуться, посмотреть обязательно, что было там, потому что ну зачем идти вперед, если мне еще ну, недоступно было то, что дали мне разработчики игры здесь. Это что? Это что такое? Это что такое, не понял. Это что такое? На секундочку, извините. Извините. Так, давай в сральники посмотрим. А, в сральники у нас стена продолблена. Нам. Можно посмотреть что-нибудь здесь Ничего Абсолютно ничего Вот дыру можно глянуть Так, посмотрим Итак Эта дыра нам ни о чем не говорит Ну хорошо, пойдем через ранник пройдем в другую комнату И глянем, что оно, как там Что там есть вообще еще, пацаны, что тут есть. Вот мне непонятно. Вот, ну, знаете, что? Я, короче, онли на левый экран смотрю. Нужно на два смотреть, я смотрю онли на левый. Типа ну такое, согласись. Так, со звоночками разберемся. А, так, интуиция. Вот, нашел эхо. Слушаем. Yes. Да. Работаю над этим. Yes, да. Знаю, просто. Yes. Да, понимаю. Просто дайте мне немного времени. Угу. Несколько дней, и вы получите то, чего хотите О, этот голос Не знаю почему, но у меня от него мурашки Нравится? Сасный, что ли? Сасный голос Так, да. Это... Похоже, иначе никак Ну Ну А что там Иначе ну... Воу-воу-воу-воу-воу-воу -во -во -во. Тише Чиша, чиша, чиша, чиша, чиша, чиша Маленькая чиша Так, смотрим Это комната Здесь так холодно Она дышит скорпию. Ну, конечно, одиночеством Конечно, а чем она еще должна дышать-то, в конце концов Так, у меня нет ничего Что надо? Погоди Так Сейчас впитаем энергии. Искра слишком слаба Впитать ее не выйдет как будто чего-то не хватает. А чего? Не можно объяснить хотя бы. Опа. Не понял. Objects... Некоторые предметы вбирают в себе мг... мгновение прошлого. Нужно лишь нажать в определенном месте, чтобы выпустить их. У -у -у. Так, ну давай посмотрим, что там. Используйте мышку, чтобы найти точку воспоминаний. Не я. Ага, вот, смотри, удерживайся, так в течение некоторого времени, чтобы вспомнить. О, подсолнух, что за жребий? Мерить шел. Ох, господин Тарковский, не стоило. Прошу вас, это меньшее, что я могу сделать в благодарность за вашу работу. Счастливое воспоминание. Может здесь не все так мрачно и тоскливо? Может быть, может быть. А, но все-таки мне а, что это теперь? Фонфлауэр. А подсолнух, а, а. подсолнух. Пропусти диалог, пожалуйста, можно? Спасибо. Okay. Так, старый рецепт. Угу. А. Знакомые препараты. Ну, естественно, не мне, а главной героине, как бы. Угу. Так. А, Сфокусироваться в реальном мире. Так. У меня ничего нет. А что должно быть, наверное, цветок? Погоди, в натуре. Я сейчас найду какой-нибудь цветок на балконе, да? Найду на балконе цветочек. Да-да-да, Та да-да-да, да. Понятно. Это так, похоже, придется нырнуть еще раз. Это... Марина, это что здесь? кожа? И опять ничего нету. Пойдем обратно. Пойдем обратно, короче. Сейчас я, я, я сейчас что-нибудь придумаю. Сейчас что-нибудь сделаем. Значит, заходим. О. А можно цветочек вот взять-то, не? Одну Нельзя, да? Так, мне нужен цветок. Цветочек. Хорошо. Блин, смотри тут по сторонам. На два экрана смотри, ну что за? Сдевание такие. Опа, а это что красненькое тут? Красненькая. Красненькая. Так, мне нужно что? Цветочек и какой-то нор. Чтобы пройти, мне нужно больше энергии. О, так меня убивают, слышишь? Куда я заполз? И куда я... Это что, меня убили, получается? Мотыльки миродухов. Так, блин, да, да. Мотыльки миродухов, да. Только не, пожалуйста, только... Не, ну еще тут еще можно Так, мы здесь не склеили души, да? Some Давай склеим их, короче, все Опа uh -huh. right it... Все, держим Держим, QQQ oh. пропускаем диалоги Так, здесь дракс oh. эти, да-да-да Понятно Дракс, понятно Так, айда на балкон, сейчас обойдем по балкону Потому что, я так понял, нам не, не пройти по внешке Угу, uh угу -huh. uh -huh. Сейчас здесь упадет что-то. Черт, тут все разваливается. А нельзя сфокусироваться на реальном мире и пройти? Нет, никак. Абсолютно. Так, давай. Опа, вот так вот сделаем. Сотри, сотри. Genius. Так, oh, боже, ненавижу. Высоту или кого? Ah, кого мы ненавидим? Высоту. Я понимаю, что это было, это, это было адресовано в высоте. Ага. Ага, ага, ага Так, все, быстренько Так, здесь мы тоже должны что-то Что-то сделать Посмотреть назад Нет, отставить Так, горшки какие-то Не горшки, что нам нужно-то Изучаем все, что можно Я сейчас исчезну вообще Мне сейчас нужно обратно возвращаться в тело Я так ничего и не нашел что мне могло бы пригодиться? Нашел комнату какую-то беспонтовую. Так, мы еще руки к себе не поджали. Вот там в стене что-то есть. Можно бежать? Прошу. Бежать, пожалуйста. <реклама> а, -а, -а блядь! <реклама> Выгонишь ты? Куда ты, бляк? Дичь, какая! Ну! Верните в тело меня! О-ху-ху! Дичь! Я поджалую и подожду. Сейчас мне надо откатиться в тело, вернуться мое. Это что было сейчас? Так, так. Засор устранили? Здесь взяли что? Это бритва. Хм. это не бритва, это вина, стыд, сожаление. Ф -ф -ф -ф, дичь, бля, дичь. Как дичь Это такой кошмар был Так, подожди Сейчас вернемся и обратно Туда же, подожди Потому что там еще какое-то воспоминание, которое мы Так и не активировали Вот Его нужно как-то собрать Я не знаю, правда, каким способом Но, может быть, это все произойдет путем того, что мы сейчас про просто проникнем в эту комнату, нет? Ты так не думал, Сань? Может быть, все-таки, ну, обратно вернись, сделал И сделаю все заново Как бы, ну, казалось бы, да? Так, ладно, давай возвращайся И айда резать Резать, айда резать Бритва есть Как приятно резалось, короче Это все мышкой провел, так аккуратненько Да уж, это было пугающе Ну да, ну да, определенно Здесь, здесь есть что-нибудь? Подсолнух Сфокусироваться в мире духов а, -а, а, понял, понял, понял Так, мы взяли подсолнух Это воспоминание настолько яркое, что светится до сих пор Ага Ага Сфокусироваться на мире духов, как бы Назад И вот здесь, вот оно Во, во, во Серфим. Вот. Хочешь, прочитаю тебе еще одну, дорогой? О, какое безобразие. Не волнуйся, я сейчас уберу. Я всегда буду рядом, любовь моя. О, этот человек. Тарковский. Он стал ее пациентом? Хм. Так, а зачем мне эти воспоминания-то вообще нужны? Я не понял. Ну, no, как бы... Эм, м -м. Извините. Так, здесь у нас в ванной э, комнате был какой-то черт, который меня дико испугал. Угу. На заметочку. Да? Что? Что, не так это или что? Так, у меня есть подсолнух кста. Угу. У меня есть подсолнух кста. Подсолнух нам надо воткнуть в ту вазу, да, чтобы запитаться энергией и пройти сквозь мотыльков. Здесь мы вроде бы абсолютно все сделали Что нам нужно было пройти Так, погнали обратно Чекнем, что у нас там есть Чек inside Заходим сюда, вот тот горшок вставляем подсолнух Тот самый цветок, который мы благополучно увидели в воспоминании Так, засохший подсолнух Есть а Теперь здесь можно впитать энергию Вот так, теперь она достаточно сильная Хорошо Теперь, раз это говно достаточно сильное Мы можем войти вот сюда Выйти из комнаты и прожать колесико мыши. Ага. Вот так вот, согласись. Можем пройти, и нас ничего не затронет. Как мотыльки на пламя. Да. Объективно именно так. А, лифт нам в лифт не нужно. Нам нужно наверх, да? Правильно понимаю? Да. И слава тебе, господь бог, что у нас есть все дороги, чтобы подняться наверх Так а... Вот мы еще куда-то поднялись Здесь а, что-то можно подвинуть, получается, да? А это нужно двиг двигать? Или что? Угу, угу, Так, и это для того, чтобы ручку... А, подергать, да? Давай посмотрим, что у нас там есть Заходим Смотрим Смотрим, смотрим Так, это верхний этаж, да? Посмотрим, посмотрим, посмотрим Здесь у нас снова э, бритва многоразовая Слава тебе Но там много мотылей, да? У нас хватит энергии, чтобы от мотыля защититься? Ага, хватает ай дай -да дай да Я надеюсь, хватит Надеюсь, хватит Так, защитились, хорош. Можно зайти в комнату, посмотрим. Может быть здесь есть где-то пополнение нашей энергии. Так, газетку почитаем со всех сторон. Нет, нет, не будем. Пожалуй, извините, пожалуй, нет. Так, давай посмотрим как сцену. Менеджер, а? Управляющий, да? Да. Мариана. А. Печаль. Пожалуйста, не делай так больше. Я же велела идти за мной. Печаль, не сердись, это огромное здание. Я заблудилась. Ты просто не отставай. Хорошо, пойду хвостиком. А, ты смешная. Ну, конечно я ну. Этот Томас Рейкович. Что? А точно. Ты говорила, что вспомнила кого-то по имени Томас? Это был Томас Рекович? Он был тут управляющим? Наверное. Как думаешь, он еще тут? Я не знаю. Тут был один старик совсем недавно, кажется. Думаешь, это был Томас? Ой, я не знаю. Старики все одинаковые, морщинистые и старые, фу. Эй, нехорошо, дай мне варить. Так что ж, если мы его встретим, я пожалуюсь на насекомых. Мариана, знаешь, не стоило нам сюда приходить. Все хорошо, печаль. Гляди, no one... тут никого. <реклама> Нет. Печаль? <реклама> что? Ну что? <реклама> Встретиться с печалью на третьем этаже. <реклама> Стоило мне войти в комнату, на меня нахлынули эмоции. <реклама> тревога, страх, <реклама> тоска. <реклама> Так, ребята, я предлагаю нам сделать перерыв. Думаю, на сегодня достаточно. Всем огромное спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем огромное спасибо за поддержку, дорогие друзья. С вами был Я.Б.Гейм. Всем пока wi wi wi